Добрый день. Сегодня у нас в гостях один из ведущих неврологов страны, заведующий кафедрой неврологии Российской национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, профессор Федин Анатолий Иванович. Добрый день, уважаемые зрители. Анатолий Иванович, что вы к нам принесли, чем сегодня вы убедиться. Я хочу сюда сказать о новой разработке нашей отечественной промышленности. Сырье, которое мы получаем из Европы, это изделие медицинское, оно называется активатор серотониновых рецепторов. Вот такое сложное название, активатор, то есть который усиливает действие серотониновых рецепторов. Он влияет именно на те функции организма, которые связаны с действием серотонина я вот несколько слов сказал сначала о сертонине что это такое потом мы вернемся к этому изделию сертонин это очень важное биохимическое вещество которое присутствует в головном мозге человека в тромбоцитах, в крыпных пластинках и кишечнике и оказывает там свое действие надо сказать что такие есть особенности функционирования головного мозга когда нейроны посылают импульсы электрические. А воспринять в виде электричества они не могут. Они принимают химические сигналы. И вот есть такие посредники, называется нейротрансмит, это такое сложное слово, которые перерабатывают сигнал электрический, сигнал химический, и общаются контакт двух нейроров. Вот одним из таких посредников, наиболее важных, их несколько таких наиболее важных, Часто все команды часто командует главный мозг да командует главный мозг и там есть функционер нервной с помощью и специально есть рецепторы которые реагируют на серотонин, и происходит в общем то с, э, импульсы передаются по помощью с одного нейрона на другой по всей нервной системе по всей нервной системе но опять-таки тоже есть у каждого такого нейротрансмиттера есть свои функции Поэтому у ст один какие функции? Он влияет прежде всего ну, регулятор настроения. Поэтому иногда называют его гормоном удовольствия. По соку он называет такие приятные какие-то ощущения. Да, счастье, если... Гормон счастья. Гормон счастья, гормон удовольствия ⁇ это все то, что регулирует и влияет именно на настроение. Он участвует в очень важных процессах во многих биохимических организмах. Связь с внутренними органами. Регуляция оторянного давления ⁇ тоже очень важная функция. Регуляция сексуальных функций, это тоже с вот этого биохимического вещества. И, кроме того, поддержание хорошего именно сна. Вот сон, регуляция сна это тоже одна из функций вот этого очень важного вещества. Так что этот сертонин очень важное вещество для функций нервной системы. Он работает, естественно, нормальных, в физиологических в условиях всех людей, всех здоровых людей, но есть проблемы. Проблема, когда не хватает этого серотонина. Дефицит серотонина. Вот человек тогда... Нехватка да. не да. Тогда уже человек ощущает другие симптомы. То, что я называю, как функция, появляется недостаточные этих функции, которые... И прежде всего, что первое появляется, это, конечно, измененное настроение, депрессия. Депрессия – это важная проблема, я не буду сейчас об этом много говорить. Депрессия молодеет. С каждым годом очень большое количество во а всем мире пациентов с депрессией. Сейчас сезонная депрессия, это связано с достаточной функцией, допустим, солнечного лучей, нехватка организма, тоже сезонная колеба настроения, это все тоже депрессия. И с депрессией связана именно функция именно поступления этого серотонина. Кроме того, вот еще очень важная функция серотонина, он поддерживает чувствительность. Боли. И вот когда у человека недостаточно десертадином, то ему повышается много разных ощущение болевых организмов. Это тоже одна из функций такого а, нейромедиатора. Кроме того, снижается, помимо того, снижается настроение. Часто поляется очень тревога, повышенная утомляемость, усталость. Нарушение памяти тоже с этим связано. Сексуальное расстройство. Это все вот то, что возникает при недостаточной функции поддержания сертонина в организме. Надо сказать, что сертонин вырабатывается в самом нашем организме через такую аминоксоту, которая называется триптофан. Вот триптофан в нет продуктов, а есть триптофан, который есть продуктов. Какие продукты? Допустим, шоколад. Первый продукт да – наибольшее содержание триптофана: Сыр, шоколад, яйца – это то, что в общем-то наибольшее количество. Вино Минокрасный. Вино красные, да. Там все вот идет через триптофан. И кроме того, растения, допустим, овес, орехи, кедры, арахисовые. Это тоже, они очень много содержат, тоже сиротовид. И поэтому, когда все так поступают, ну в чем проблема? Он улучшает сортиру кишечники то примерно 2-5% идет в организм. Остальное выводится и функции в то нет. Поэтому часто бывает недостаток серталина в организме. Вот что делает активатор сертонинных рецептов? Что в общем-то есть. Это очень новая технология, очень интересная технология, которая практически сейчас пока не применяется. Этот активатор, я вам его показать, он запускается в виде такого силиконового как назвали кальлия. Вот. В основе здесь в общем, силикон. Но на силикон, силикон обработан фитокомпозиции. Э, фитокомпозиции это сбор трех растительных веществ. Грифония. Грифония это трава, которая произрастает в юне, в, в Африке, в Южной Америке, э, грифония Второе вещество, это здесь содержится овес. Мне говорило уже что там много тоже, И третье вещество это манжурский орех. И вот эти три вещества. Александр в виде здесь фитокомпозиции. Страх из этих веществ это фитокомпозиции. И вот силикон пропитан вот этой фитокомпозицией. Но кроме того, в особенность этого изделия, здесь находятся наночастицы оксида титана или оксида кремния. Что они делают? Это так называемые донаторы кислорода. Как наночастицы, это доночастицы, особо мелкие вещества. Они привлекают в клетку, и там возбуждают да. кислород, который находится в неактивном состоянии. Он есть такой кислород. Это как бы внутренний проект начинает работать, mm -hmm. и клетка начинает активно функционировать. И поэтому добавление вот этого оксидау, кремлин, фитокомпозиции усиливает действие вот этой фитокомпозиции. Это очень интересно. Интересно. А почему это в виде коле? Видите, здесь нет такого привычного. На шее надо да, носить. Так, да. И, да. Да. Да. Да. На, на шее носить, здесь специально замочек есть. А почему это действует? Мы видите, не вводим ничего внутрь, в виде таблеток, или чего-то еще. Да. Мы не вводим вену, мы не вводим. мир мышцу, в виде диетси, а мы нам, это просто сделаем мышцы на шее. А вот это очень интересный механизм, когда происходит контакт с шеей, с, ну, с мягкой тканью области шеи, так скажем, да, то вот здесь вырабатываются такие свои, появляются свои такие волновые эффекты. Можно и крестик туда повесить, пожалуйста. да? можно, конечно, можно, можно крестик, у ну, будет сделать, это очень достаточно модно будет. Так вот, вырабатываются в коже биорезонансные волновые процессы, такой, как бы лазерный такой софт. И вот эти биорезонансные процессы воздействуют на клетки не только естественно, если бы было другое вещество, то на другие клетки. В данном случае у нас серотониновые производные воздействует на серотониновые рецепты. Они активируются, и кроме того, еще в клетках вырабатываются с помощью этого же кремния оксида то, а, оксида кремния, то он еще по, по сегодня еще, и э, дыхание клетки тоже увеличивается. Это вот такое действие, которое вот прослеживается и в ряде испытаний. Это зелье прошло очень много экологических испытаний. Это вот серьезные испытания были. В ряде федеральных. Это все по нашему я, я, я, нет Я здесь являюсь научным какой-то А исследование проводилось испытанием других средников. Это все очень федерального уровня, федеральный уровень, везде получен положительный отзыв, который позволит потом рекомендовать это изделие для практики. Вопрос, а кому мы рекомендуем? Больным, здоровым. Первым скажу здоровым людям. Первым здоровым людям. Когда? Вот когда эти симптомы человека накапливаются. Тоска, тревога. Совершение работоспособности. Сейчас на дворе осень. И... утомляемость. Да. утомляемость да. вот, Какие-то, допустим, ноты, нарушения полового лечения. Вот, перепады актериального давления. Болевые ощущения. Это все, как у здоровых людей, было часто связано с повышенной нагрузкой. Сезонные колебания и так далее. То есть здоровым людям это показано. Второе, это уже болезни показали болезнь. Какие болезни? Во-первых, опять-таки сниженное настроение депрессию. Не только депрессия не которая, то есть таким психическим болезни испытывает болезнь такая, как психическое заболевание. Нет, это такая малая депрессия, она не очень ярко выражена Это вот работает тоже хороший эффект. Тревожное состояние, повышенная утомляемость, болевые различные феномены, различные боли, боли. В области плеча, в области шеи, и так называемого остеохондрозию позвоночника, боли в суставах, различные к потому что снижается чувствительность боли с помощью этого. А вот на больное, больное место можно подвигаться? Ну, есть, в общем-то, а на область шеи. Но факт а том, то, что что оно весь получает это вещество. Это все рецепторы, организаторы. От шеи, от мозга все идет да, по всему Да, естественно. Да. Поэтому все это уже не обязательно от того места, которое болит. Вот. И поэтому насчет того вот такие показатели а насколько она вот рукавичный это пропитка вот это здесь сделано принципе в на да. два принципе это в общем то может быть используется достаточно долго но после допустим 3 4 5 месяцев если начинается высыхать петка, mm -hmm. и поэтому это требуется заменить но мы рекомендуем как применять Применять, в общем, только двух месяцев. Мыться. можно? А? Мыться да, мыться да, в душ можно принимать. Дальше. Единственное, что в сауну рекомендуют, ходить, и на солнце. Расплавиться. На... Не расплавиться, но в 8 -7. это не надо делать. Вот. А так это все можно. И на два месяца. мы снимая, и вот это раунд вот, эффект будет. Потом можно сделать примерно месяц перерыв и, и дальше опять продолжать в этого к этому изделию. Меня сейчас спрашивают, а, а что бывает? Бывает такие побочки действия. Жили, ну, не жили так все хорошо. Я скажу, что бывает, бывает, бывает. Что нам рассказывают наши пациенты, когда мы его исследуем? У некоторых очень бывает ярко выраженная э, чувствительность сертонину. Вот Одевают на шею и говорят, ой, как жарко, жарко, жарко становится. Вот. И даже пугает. Пугаться не надо просто снять и убрать. Через три дня, через три еще одеть. А ты постепенно привыкнет и все тут будет. Но как только снимаешь, чувство жара уходит. Гриба на трям давлением. Как правило, приношение зелья, давление, имеет тенденцию к снижению, нормализации Но иногда бывает извращенная реакция, но точно редко. опять же, когда снимешь, и сразу все уходит. Не требуется никаких дополнительных средств, мероприятий, чтобы снять эти неприятные ощущения. Это даже нельзя назвать побочным действием. просто никакие неприятные ощущения. Это бывает очень редко, где повышенная чувствительность сертонина. Ну вот это исследование, которое сейчас уже можно вот, продается. Исследование изделия, которое фактически мы не имеем есть, в настоящее время против Казани. Но против Казани могут такие общие быть, когда... Детям можно носить... Вот отношение детей, ну, пусть ладно. С какого возраста? Пусть подрастут. Пока у них не накопилось еще депрессии и стрессы, да? Ну, ну мы говорим про сексуальные увлечения, даже пускай Пока. подрастут. Вот. Значит, есть еще, я не сказал, еще одно, одно показание, которое еще заинтересует женщин. Так, называемый предместруальный синдром. Очень многих женщин есть. Тревога, настроения перед наступлением на вот Это изделие очень хорошо снимать. Беременным что... мы тоже не рекомендуем, послал, поскольку вы, сказать, не исследовали это, и мы не будем это исследовать. Поэтому пока нет, нет никаких показаний, но мы это не будем делать и ну, Самое главное, что этот продукт не употреблять внутрь, потому да. что сейчас очень много контрафактов всяких лекарств вы знаете, да? которые, дай Бог, что они, допустим, бесполезны, хотя платишь там на них безумные суммы, да? Но они порой приносят и вред. Я вам скажу, затруд... Вот как отличить, допустим... Вы мы... требу... э, тему вот, контрафактных вот... лекарств, я вам да. покажу. Да. Недавно а. мы столкнулись с этой контрафактной продукцией значит нам один пациент принес вот это вещество это это, это изделие сказал что, что он еще не, не помогает да? Да? так вот посмотрите жесткая какая-то какая проволочка как проволока, все это ну, да? вот здесь нет то что мы делаем наш изделие что изделишко такое, аккуратный да? замочек который мы используем. Можно потом снять этот замочек. Потом здесь еще будет логотип, который мы сейчас тоже будем выпускать. Есть такой конвертик специальный, куда кладется. Здесь инструкция, здесь -то такая пачка, в общем-то, есть. Это все, это настоящее изделие. А это уже контрофакт, который тоже сейчас столкнулись. Достоятельского производства. Да, какого-то, не знаю, чего производства. Так что будьте, пожалуйста, бдителями. Вот именно такая коробочка, такой пакетик, вот само изделие. Это настоящее изделие. Вы все-таки мне ответьте, насколько она вот рассчитана, вот это вот на ношение вот этого. Но ну, это все зависит от того, как оно долго будет держаться. Оно, по сути, условия, кожа по кругу всех разная, температуры режим всех разные. Поэтому, ну, в принципе, до полугода это, как правило, работает. Вот, ну, мы рекомендуем два месяца, перерыв, и потом еще. Вот это вот так, так курс, такой нашей лечение. Наши судьи был известный профессор Анатолий Иванович Фенин.